Į ванделю бурчук наем. Мон малпай пай у салай слайштуну на луйше, ариш, какие-то на видеолайштуны. Тим идеа джеджи, выш ⁇ какие-то мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мон мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, мончук, бергес. А мон сутышко сижим час катрин, тунея с волками, княжьи, малки, что она мон вуны, малки, толон мона сметуш жадемский, что са малупайно, княжье тун нали да ся на луджоно книга усыкализина. Все, как мой ваш гест, трошол в школе, мало кешал на этом у нас меня у моего геста шетишко, трецкса. И я ли шишно мон ямно, и я И со сорчело на со чукна ритуал, я с шоможек, Себре чешком ям и ушкочай. И укнулось еще один номер из ногачьих малоке, что оно, видимо, коринту нету жвал ке у им. И с четеньем нам видео укнулось тим одиночке а, автостанция. куда из автобуса я с мно олокучено со с мно. Лисабоне, портуе. Вот, и сапалангес нам школае и али fungal I honestly. Оставoker брать myauthor, что я конечно не со это не Trustee earlier. Этот tamaни не сказала. Поэтому часыTE детство в 1б утра 1б.0 ίня на 6b…donчит finance, и ка И с на и в с пятню…нав Та палан нам Португалия мне что она да и соин чат что мышь и честно, есть но дреучком, что мукет Сейчас мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в в курсе, мы будем в курсе, мы в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем в курсе, мы будем и ура, мне страшно зоре, солдатишка на один страшно, страшно кисте. И значит, мои мишки иршими, меня, с очередной одной зоре классно. Uh, в общем, вот. И тут нам нам как гене парая. история, но испанский икл. Cool. И испанского я, мы нам тут делалась тест, он с немецкого тест маленький, что на португалку, он срежишьки. На тест то, что б один-б энергия. И та, на тетрате, бачим, и, и та из истории на тетради, что невероятно бодимы, сакуинерлы. И та из истории книга есть, и именно что я читала, мы покуалили блять, якое маленькое, что ма на мою тен, клякестраница это и налыти. Та из я раза на Учебники, я испанского учебника, это из Дорин, маленькая шона, то есть дырья а со внукуле узлы, но внукуле лоск, чеки она а словарь. У меня немножко шкачкован словарь, я стыку тизы, ниже сад блюд, я кажу на учком. Очень часто не мне школа есть. История на учебнику, нам финал. Куда из моне нулее ветер паланиды и монсеваш тифингендины салики са, на уэпай. Все, конечно, в ружьемский перешнемский, но уле. Им нам еженеменьке. И монсеваш тиско ждака лайка бомж, но ура монсера на зоре и монсера на ужиотичку. С вами, Инник, Ожик, Самедлоз. Я тебя не звук. И нам пошли школы. Да, там не улыбну. Не возьмем его портами, портал меня минус. Чашка устанировала и современ. Вот мамушка самая обычная каркавин. И И у на ешем на ешем на с ней Вот, и с тем на мальчике обычно И у нас на ⁇ Отюнтани, ты ж баджим кемпинг, отчилгтос, здесь с ним, куди он сюда, воллантем, то ли со машина, и ожидаем, что ты ⁇ Отюнтун ⁇ да, обоих ⁇ Отюнтун ⁇ то ли собираем, что ты ⁇ I toematic MOZ haszciskował 1 udać GRE dist幹嘛 I tam też jest ona dzisiaj odpowiednie szkolo na z tymepyיה to to I Я дошла до библиотеки. Тут люди вот так выглядит библиотека, и люди здесь учатся. Дегон, holа. Да, holа. Кто филмар, что аж, то учат. то что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что они учат испанский. Они не знаю, что у история И у меня есть страница У меня есть джин и часку с и тинтайе, и тинтайе тоже. И я не знаю, что у У меня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 я на схему стул и Вот, с четными мм. уютная библиотека мы и этот момент раз то собирается Да. У меня такое чувство, что я опаздываю. Juń tość raniącikie szkoły takim wań potem było piosy ksztyść co rozczepnuje i daję rozgładzi wy. И у нас интервал, и Сейчас любые Мы сейчас пойдем... Чем пойдем делать? Копию бумажечек. Пойдем делать копию бумажечек и куда-то их там уносить. В общем, я пошла спасать Лену. И тадам! Следующий парень у нас тест по испанскому, и теперь все пишут шпаргалки. Ужас. Ужасные. Шпаргалки. У нас очи с испанским тестом и И и а и сам, гине, и мы занимались на карте из понедельник выложить на португальский анужмес. Группа из Инсуи, и из Okay, Окей, но она вот на самом деле, я ещё не знаешь. Вот, рази ты не уличком. Я лишь рамку, таки она. Мы с тобой английку и виражки ещё к шному тялся. Мы на остановка есть и мы с тобой И сейчас чё классно. Чё я радчика <laughs>, э, потерявшимся людям и рт не ментуш соро Страшно суропожа. Мо, наконец-то берти дыре. Нам тут не обе отбираю уроки, осы в Велени. монали шишко. Мо, копок португаловичко, а не шишко, не шишко, а не В общем-то, а Вот, свои монали шишко. И собирает чаляк гни, та видео борды нюжало. И пуксо горж И горж мы, уж мы, а гердечки революции, в общем он что-то если нам прямо гарантирую. И да нам тут не и